Куда мы едем? Пап, хочу пить. Пап, не ремень жмет. Пап, сделай музыку погромче. Папа, мы скоро приедем. Пап, сделай музыку потише. Пап. А мы налево или направо? Папа, мы уже приехали? Пап, хочу есть. Пап.